Всем привет на моем канале! Сегодня я буду продолжать тему Хэллоуина и покажу одну из идей мини торта. Диаметр данных коржей у меня 8 сантиметров, собираю торт. Заготовку сделала на 4 коржа и сейчас мне необходимо придать форму, срезать по краям. Выравнивать торт я буду с помощью ганаша на белом шоколаде с маслом. Отправляю в холодильник застыть. Займусь приготовлением мастики. Я ее готовлю из маршмеллоу. В данном случае у меня чисто белый. Добавляю кусочек масла, отправляю в микроволновку. Перемешиваю до однородности. И добавляю сахарную пудру. Мастика получается не идеально белая, поэтому я ее немножко отбелю. Добавлю диоксид титана. Его можно вмешивать как сухим, так и разводить водой или водкой. Раскатываю нужного диаметра, накрываю сверху. Черным красителем я нарисовала глазки. Теперь мне нужно немножко цветной мастики. Сделаю бантик. Вот такая пироженка у меня получилась. Довольно милая. Кому идея видео понравилась, была полезной. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!